Если мы сегодня с вами запишем АСМР-обзор человека-пука. Все, хорош. Слушайте, для меня вот личный. Как хорошо, что мое мнение вообще никого не интересует. Есть только один спайдермен, я на сниму наушники. Есть только один спайдермен в этой жизни, и его зовут Тоби Магуайр. Откуда эти новые все взялись Оказывается, всех их покусали пауки, и вот это все. И кого-то там Sony продала права Марвелу. Тоби Магуайр, ты лучший брат, я с тобой. А все остальные, вы просто его жалкие подражатели. Погнали, разбор! Нового человека-паука, как он называется, вдали от дома. I go, I Слушайте, некоторые комментаторы прям умеют комментировать. 2017, Spider-Man Homecoming, это возвращение домой. 2019, Spider-Man Far From Home, далеко от дома. 2021, Spider-Man Homeless, бездомный. Ну молодцы же. Итак, первая фраза if he didn't know that you were gonna be here after he was gone. I don't think Tony would have done what he did would have done это, это как мы это по-русски скажем я бы поехал на кубу если бы у меня были деньги или я бы сделал то будь у меня это я бы сделал то если бы вот это вот все если бы Оно вообще как в английском говорится мы настолько часто эту тему избегаем русские говоря просто тремя четырьмя простыми предложениями чем одно красивое сложное Слушай, привет я сейчас тут видео записываю для нашего канала просто пожалуйста на, за 30 секунд могла бы объяснить вот это вот conditionals first second и вообще вот это вот я бы поехал если бы бы у меня, например, были деньги, запиши, пожалуйста, и я на канал твой аудио 20 секунд ставлю. И давайте я вам сейчас насчет всех этих кондишеналсов врать не буду. Я отправил сообщение нашему преподу одному из нашей школы английского языка. Сейчас ответ придет, я вам его поставлю. Пока, погнали дальше. Keep up the good work, because... I am going on vacation. А русским вообще не так. Я, говорит, в Европу поехал. Ну а я на каникулы в Европу. Куда ты в Европу нету в оригинале этого? Это все плевать. Нам интересна фраза keep up. Keep up the face. Keep going. Keep up the pace, keep going, пацаны, давайте, бегите, сохраняйте темп. Because if you don't talk to them, then I have to talk to him. I don't want to talk to them. Он звонки сбрасывает, я так же всю жизнь делаю. И он говорит, I gotta go. Oh, I gotta go. И вот эта вот фраза I gotta, переводится как I have got to. Мне нужно что-то сделать. Sorry fish cakes, I gotta get to work. Sorry fish cakes, I gotta get to work. Извини, дружок, мне нужно приступать к работе. Look, there's a few things I gotta take care of. Oh, look, a few I gotta take care of. Слушай, есть несколько вещей, о которых мне нужно позаботиться. В общем, I gotta get to work, I gotta take care of. Мне нужно работать, мне нужно чем-то заботиться, мне вот нужно. I gotta, I gotta go. Я должен, мне нужно уйти. А теперь внимание. Слушаем. You do not ghost Nick Fury. You do not ghost Nick Fury. Готов поставить сотку, где они виделись. Давайте я ставлю сотку лично, отправлю сотку тому. Кто знает эту фразу. это правда 50, но у меня есть 100 лир. это 1000 с лишним рублей отправлю. сейчас давайте пишите в комментариях как эта фраза переводится. You do not ghost Nick Fury. You do not ghost Nick Fury. Итак, вариант А. Не будь приведением Ника Фьюри. Второе. Ты не смеешь игнорировать Ника Фьюри. И третье. Ты не смеешь запугивать Ника Фьюри. You do not ghost Nick Fury. Вот это вот. You do not ghost. Одному из тех, кто правильно ответит, отправлю лично сотку. Тысячу рублей, в общем-то, будет. Какой вариант правильный? Пишите в комментариях. Я сейчас понял, что я вынужден сказать, как на самом деле переводится, но я уверен, что вы написали до того, как я сказал. ГОСТ – это, конечно, привидение, как песня Охотники за привидениями. Ghostbusters, но. Но еще это переводится прям длинное, прочитаю. Неожиданно. И без каких-либо объяснений прекратить отношения с кем-либо. Или игнорировать этого человека. So, ghost me, you've got a better view than me. Ghost me, you've got a better view than me. Да, игнорируй меня, ты ж тебе ж виднее. ты же лучше меня знаешь. Ну и он говорит, you do not. You do not ghost Nick Fury. Ты не смеешь игнорировать. You do not, вы можете как будто повелевать. Ты не смеешь так со мной обращаться. You do not tell me where I belong. You do not tell me where I belong. Ты не смеешь говорить мне, чему я принадлежу. Пришел-таки ответ. Короче, все эти условные условия, да, называются mixed conditionals. И там много так всего, с 20 секунд э, не объяснить. <laughs> вот, по поводу фразы. Tony would have done if he didn't know. Тони не сделал бы того, что сделал, если бы не знал, что человек будет продолжит его дело. То есть тут would плюс present perfect плюс прошедшее время. Если привести какой-то еще пример, ну, например, про Кубу. I would have gone to Cuba for my vacation if I had money. Я бы вот поехала бы на Кубу, если бы у меня были деньги на это. Вообще, ну, эту тему лучше время урока объяснять за 20 секунд как бы. Лучше face to face. Суть в том, что я даже не знаю, как это объяснить без умных слов. Короче, нужен Present Perfect в основной части предложения и прошедшее время в условии. Давайте так, я вам сейчас даже покажу, заходите на наш сайт, смотрите и оставляете заявку, вот пишите свое имя, почту и телефон, мы вам перезваниваем и у вас будет первый бесплатный урок с нашим преподавателем, можете прямо на этом уроке спросить у него, объясни-ка мне, как мне сказать, если бы, то я бы, и вам все это объяснят наши преподаватели. Да и вообще, мы школа английского языка, у нас преподы вообще все знают. И далее, отправил сообщение, через 30 секунд уже получил ответ. Так что оставляйте заявку и учитесь в школе English Show. Первый урок по ссылке в описании вам будет бесплатно. Ох, пацаны, давайте-ка вы от экрана сейчас, я думаю, отойдите. Для девушек романтику будем делать. Так это настолько быстро и мимолетно. Слушайтесь. First first а, что? даже замедленная запись не помогает понять, что он там пробормотал. Он говорит, reminds me of when I first fell in love. Напоминает мне, когда я впервые влюбился. Фраза reminds me of when I first fell in love, например, reminds me of это это напоминает мне. Reminds me of home. Reminds me of home. Напоминает мне о доме. А дальше такая высокопарная фраза fell in love. Я мол, влюбился или дословно упал в любовь. А Я заставлю тебя влюбиться. Ну и великий Элвис Пресли поет ⁇ Falling in love with you ⁇ Падая в любовь с тобой, однословно влюбляюсь в тебя. Эй, пацаны, можете к кану возвращаться, я закончил про романтику рассказывать. А вдруг мы не уходили, я тут ору как дебил. Ну ладно, продолжим на мужскую тему. Вернемся к спасению мира. The snap tore a hole in our dimension. The snap tore a hole in our dimension. Snap это вот это вот. Или как говорит мой любимый блогер Double Snap. Дубль снап шоу. Или triple снап. Тройной щелчок. Я так не могу. Это... Разрушать что-то, разрывать, прям вот оп дыру разрвало прям вот так вот прорвало вот оно и тут я сейчас сижу и думаю они а бестолковые ли мои видео получается как вы все эти фразы запомните их миллион я вам озвучиваю поэтому смотрите что мы придумали мы вам придумали картинки на рабочий стол смотрите какие модные оп например это это вообще четкое и вы так можете, знаете, каждые два дня менять картинки на рабочем столе и таким образом вы будете запоминать эти слова, которые мы сегодня с вами узнали. Но еще мы сделали тест просто по этим же самым фразам. Вот видите, я могу отвечать, например, вот это ответ. Этот что ли? Оп, правильно, медали. Так что вот, можете проходить тест и скачать себе картинки на рабочий стол в описании ссылки. Продолжаем. Ох, давайте-ка так, чтобы наш мозг не разорвался, мы как продолжим? Мы его выложили в IGTV в Инстаграме, так что ссылка в описании на продолжение этого ролика. И я разбираю это видео до конца, и там будут невероятно крутые фразы. С вами была школа английского языка English Show. Подписывайтесь на наш канал, потому что грядет у нас разбор фильма Джуманджи. Разбор сериала Чернобыль. Мы с иностранцами записали невероятные скороговорки, как они читают их на русском языке. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ничего этого не пропустить. Все. Люблю вас, целую нежно в щечку. А зачем я сказал?